Регистрация простейшая, вставляем биткоин кошелек, нажимаем My Account, зарегистрироваться, и вы попадаете в кабинет. Здесь нам предлагают зарабатывать 50 сатош ежедневно. Если мы перейдем вот Faucet, мы здесь можем зарабатывать 50 сатош каждый час. Друзья, я проверил данный экран на платежеспособность. Сразу вам скажу, что это скам-кран, он не платит. Вы здесь ничего не заработаете, я снимал у себя на канале про данный экран. я здесь набрал минималку, вот она, если мы перейдем в историю, раздел Payments, здесь прошло уже ну, где-то 35-40 часов, 40 часов, я уже не помню сколько прошло, вот когда я делал выплату, ну данный экран, он не платит. Так что не собирайтесь данного крана, это скамный кран, если вы хотите э, заработать без вложений на кранах, вот у меня есть заработок без вложений, здесь инструкция для автоматического сбора без вложений. Я, кстати, одним способом пользуюсь, у меня на сервере и на втором ноутбуке стоит волшебный инструмент расширения и он меня собирает э, сатоши биткоин на автомате. Также рекомендую всем от, отслеживать криптовалюту, пользоваться таким замечательным сервисом CoinMarketCap. Здесь собраны все топовые популярные валюты. И также здесь можно заходить ежедневно, собирать кристаллы. А за кристаллы здесь можно покупать разные NFT. -шки. Данный кран он уходит в скам, так что не, не собирайте здесь. Не, не нужно тратить на него время, если вы хотите зарабатывать, рекомендую вам подписаться на мой YouTube канал и вступить в телеграм канал, там вы будете первые узнавать о новинках, где можно инвестировать и зарабатывать деньги. И последняя такая новинка, это Crazy Bunny. Рекомендую вам присмотреться к данному токену и купить, сколько там у вас есть денег, сколько вам в случае чего не жалко потерять. На 10 долларов, если вы даже купите, на дистанции эти 10 долларов, они просто могут превратиться в 100 долларов. Вот такой, друзья, получился обзор. Всем желаю хорошего дня и всем пока.